Здарова, вы на канале, Gecon Pictures. Это первая серия карьеру за таланту, не считая пилотную, друзья попрошу вас всех и каждого, подписаться на канал, кто этого еще не сделал, и что самое главное если ты смотришь этот видос то ставь лайк. Или дизлайк, от этого я буду знать выпускать ли следующий выпуск, и обязательно пишите критику или наоборот слова поддержки, или предложения какие-то, все пишите в комменты, если все это сделали, то тогда, поехали. Вот вам список игроков которые перешли в другие клубы по тем или иным причинам. Если что я думаю назреет вопрос почему я продал или чича, так вот он сам начал просить трансфер. Тут наше приобретение, так сказать частичка Динамо, тут те которых я намереваюсь купить на перспективу, кто из них вам нравится больше всего выберите одного игрока, те кого вы мне предложили один игрок играет за клуб которого в этой части игры нет остальные либо нам не по карману либо не хотят переходить в наш клуб, у нас тут Творняк с Барусей и Дартмунд вот наш состав на матч, Первый гол в наши ворота забивает Торга назад. Через немного времени вот такой гол забивает Марка Ройс. И вот в конце первого тайма Ройс делает дубль и счет встает разгромным. 3-0. И в конце игры Рениер заколачивают четвертый гол, и к сожалению мы проигрываем практически по теннисному в сухую, вот оценки игроков за игру, и погнали дальше, проигрывать тоже надо уметь. Первый матч серии А, и сразу напали, сложный соперник в первом же туре. После короткой атаки, Политайна забивает на 21-й минуте, через 4 минуты Лоренцо Инсиньо удваивает преимущество неаполитанского клуба. Наконец-то, в середине второго тайма силами пасса Миранчука и Голопесины, мы отыгрываем один мяч. Сразу переходим ко второму туру, гостевая игра против Балони, важный матч, в котором надо 1000% из стабрат 100 3 очка, опа, уже на 15 минуте Сеопата забивает гол, обнадеживает. В конце первого тайма Дерон Спаса того же Миранчука и забивает красивый гол. На 57-й минуте Хатабур навесил с фланга, и Цыганков забивает головой, 3-0 и дебютный гол нашего новичка. Итак, конец матча и первая победа в официальных встречах, 3-0, так держать. После двух туров, таблица серии А, выглядит таким образом, наша команда с тремя очками на восьмой строчке, и уже известно с кем в группе мы будем играть в лиге чемпионов, это, бельгийский брюги, французский рен, и английский ливерпуль. И вот последняя игра в этом выпуске, в гостях у фармы, у меня не хватило слов на озвучку, тут будет ну прям настоящая мясорубка, смотрите без комментариев. Ну что ж, а таланта после трех туров чемпионата Италии, находится на четвертом месте, как на ваш взгляд наши успехи в карьере, пишите в комменты. Как видите наш нападающийся Апата на первом месте в гонке бомбардиров чемпионата, ну что ж ставим свои лайки, или дизлайки, подписывайтесь на канал, жмякайте в колокольце, чтобы ничего не пропустить, любите футбол, играйте в футбол. И, давайте до свидания.